Почему нарушение всех приказов вы снимаете? Приказы это ваше личное дело. Я не А вы не подчиняетесь? Вам не подчиняюсь. Так, давайте вы сначала. Так, вы сначала представьтесь. Куда убегаете? на съемку вы обязаны получить разрешение разрешение и приказ управления 30 октября то же самое говорит о ну, что вы прежде, прежде чем сделать фотосъемку долж, долж, и аудио даже снимать должны вы мне сейчас запрещаете вести видеосъемку? Да. дальше да. я да. сделала приказ номер 398 России и приказ 30 октября управление по... В... По... По... Что? говорит что это ваше дел... личное да, дело Доказ, Получает разрешение из отдела, из управления, из управления, как люди, если кто-то подтвердит, Потом же знакомятся. Телефоном будете? Не имею права. Минобязно. Ваши? У без разрешения проводит фото видеосъемку. Видео Нельзя видеосъемку. Нет на видео Нет? Где Это видеописаться видеофиксация только самих документов, а не сотрудников. Нет. Нет. Вам видео фотосъемку никто не разрешал. Разрешали постановлением пристава. Разрешение должно быть оформлено как Также. же. Ознакомление. Я видел, что у вас разрешено ознакомиться. Пожалуйста. Вот смотрите. Видеосъемку вам никто не разрешал делать. Вы... Да Пусть... я не видела, Панечка. что вы ведете видеосъемку. Когда вы зашли, я спросила, как вы будете знакомиться. Вы сказали, что вы, вы ведете это с, с самого начала. Не самого начала. Я вот вижу, допустим, что сколько нахожусь, я вижу, что вы ведете видеосъемку. И меня... А на каком основании вы меня снимаете? А на каком основании я не могу этого делать? Вы общественное лицо. Здрасте, я на лицо отходящийся при исполнении. Вот вы тем, тем общаться, более, не обязан я его получать. Нет, я первый зашел по очереди. Как это я могу выйти, сейчас если я в порядке очереди вы зашел? Мое время и кабинет, так я в свое время пришел, вы препятствуйте мне своему же приему, что он ли, он ли или он как? Вы ходите по, по улице. Вы На, по улице? На улице, ради Все. бога, слово а будь снимайте. Что тогда делаете? Я здесь что делаю? Беспаси, не надо подходить к да, ней. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Здрасте. видеосъемка. Естественно. Ну, что? Вы в прошлый раз сказали, что по каждому ограничению я должен, что ли, приходить? По какому ограничению? Я 10 дней назад приходил. Зыкова сделала половину и успокоилась. Какую Про... половину? Я просил снять четыре 4... четырнадцать ограничений. Она сняла 9, и все, остальные 5 висят. У были? Вы сказали к вам обращаться по мере необходимости. Я же на нова... вас... Производство у Зыковой, Я ответы готовила Зыкова. А почему она сделала половину только? Может вы у нее спросите? Почему? Я на ваше имя писал. Может Производ... вы у нее спросите? Производство узыка, пожалуйста, узыка. Нет, там ограничения совершенно у разных приставов. Отвечал, Ответ готовил узыка. То есть, если она сейчас не ответит, возвращаться к вам опять получается. Хорошо, я к ней сейчас иду. Мне по поводу ответа. Какого ответа? Снятие ограничений. Я так понимаю, вы были у начальника отдела, угу. просили ответы представить вам. Дата получения ответа была говорена озвучена. Это была пятница у нас, 13 число числа, в 4 часа я вас ждала. Постановление в удовлетворении ходатайства со всеми копиями направлены вам по адресу. Верисков, я получил. 668, Но а? вы сделали там половину только. Половину чего? Половину того, что я просил. А что вы просили напомните, пожалуйста? Снять ограничение на транспортное средство. Угу. Какую половину я сняла? Девять вы же сняли. Там их четырнадцать. Ну, две трети вы сняли. Пять висит. Какие пять висит? Вот пожалуйста. Султанова, которая. А моя фамилия как? Я не знаю. Мне только что Коваль сказал, что вы занимаетесь этим вопросом. Моя фамилия как, я вас спрошу? Ну и что? Н назовите, пожалуйста. Я не знаю. Зыкова, наверное? Зыкова. Здесь фамилия Пристава Султанов. Ну. Номер отдела регистрационный 10 -й. Это Тагилстроевский отдел судебных приставов Тагилстроевский? Да, Тагилстроевский Вам необходимо обратиться с данным заявлением О снятии ограничений в службу судебных приставов По Тагилстроевскому району угу. Все что касается отдела под номером 9 Все ограничения и запреты сняты И вам направлены почтой ну, надо было просто в ответе пометить Я же не знаю кто такой султан А я должна была помечать? В соответствии с письмом должны были, это так понимаю. Все, что касалось моей работы, все, что находилось у меня на исполнении, все ответы вам даны. султанов Тагилстроевский, да? Номер 10 да, Ну хорошо. А вы где проживаете? Что на так? территории Ленинского дела или Тагилстроевского? Почему Ленинского. Ленинского? Почему адрес? Ну а я ну, откуда знаю? Понятен. Не хорошо Ой, да спасибо да. до свидания